Вот. солома что многие примерзали блин пель и что надо просто взять и окунуться Зайти, окунуться, три раза окунуться под воду давай <с healthcare> что, давай <с HR> холодно <блин>. не здоров. вообще на самом деле так не холодно вот наверное там будет холодно мы с кости кости меня уговорил уговорил да это жуть жуть да, да, сейчас только мы камеру поставим, может быть, как-нибудь. Давай я подержу вас, ты лезь. Может, ты первый? Давай, давай. <связь> <Так>. Вы извините. <связь>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 Дай привет, забрался! Андрюха, пожалуйста! Кость, ты что, замерз? А мне, знаешь, самое необычное было, что... На этих деревянных штуках лед, лед, наберзает, не хватаешься и такое руки-ноги примерзнут просто, и быстрее, вот, а в воде нормально. Да, не сужал в особенно страшно, когда стоишь, у тебя ноги так приливают, выходит Вот, поэтому очень правильно, это тапочки, тапочки это вообще, вот, самый главный здесь. Да. Но настоящее моржение прямо на улице переодевается. Ну да, да. Еще хорошо с собой горячую чье брать. Ты взял вывел. А, нет, а там нулевое. Иди, наливает, иди, да? иди, там и... нулевое. Вот, вот. Ну вот а теперь как обычно не верится, что я туда окунулся потому что блин холодно, ветер холодный сегодня, ветер. А вот благодарные друзья, которые.